Добрый день, информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. И сегодня мы находимся на одном из избирательных участков, планируем опросить проголосовавших. Итак, мы планируем задать вопросы проголосовавшим. Первый вопрос – почему вы пришли проголосовать и какие положительные изменения вы ждете для трудящихся? Первый вопрос, который хотелось бы задать а – почему пришли проголосовать? Ну, есть надежда на какое-то улучшение будущего в России. Еще осталось. Скажите, пожалуйста, какие положительные изменения вы ожидаете для трудящихся по результатам данного голосования? Никаких. Совершенно. Все, спасибо большое за то, что ответил вопросы. Всего вам доброго. До свидания. до свидания. Слушай, если тебе отвечают... Скажите, пожалуйста, почему вы пришли проголосовать? Потому что мне важна судьба моей страны. Скажите, пожалуйста, какие положительные изменения для трудящихся вы ожидаете после данного голосования? Ну, к сожалению, никаких. Так, а если такой вот вопрос, скажите, почему тогда пришли проголосовать, возможно? Потому вы что можете... я не хочу обновления Путина. Это да. тоже часть поправок, но ее не оглашают нигде. Все, спасибо большое, что, что ответили. Всего доброго. Нет, ничего страшного. А мы не скрываем лица. Нет, я просто Нет надо, тут... могу надеть. С вами надели и радуемся. Да? Как вы это? Три, два, один. Скажите, пожалуйста, почему вы пришли проголосовать? Потому что от этого зависит будущее моей страны, моих детей. Скажите, пожалуйста, каких положительных изменений для трудящихся после данного голосования вы ожидаете? Ну, изменения будут в любом случае. Я сейчас затрудняюсь сказать, какие именно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так, смотрите, как вы считаете, например, какие, вот, какие изменения вы могли бы ждать, Например... Замедление роста жилищно-коммунальных услуг, чтобы инфляции не было, чтобы улучшалось благосостояние трудящихся именно большинства. В первую очередь я э, надеюсь, что э, будет повышаться э, зарплата, будут повышаться благосостояние э, тех семей, которые сейчас, к сожалению, по разным причинам но ну, не могут тебе позволить а, жить лучше, там, может быть, не знаю, там, матери-одиночки, может быть, пенсионеры-одинокие-старики и так далее. Наверное, так. Все, спасибо вам большое, что ответили, спасибо, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, почему пришли проголосовать? Потому что нам не все равно, что будет с нашей страной. Скажите, пожалуйста, какие положительные улучшения вы ожидаете после данного голосования для трудящихся? Если изменения в Конституцию не будут приняты, будут все положительные изменения для наших трудящихся. А если вот примут все изменения, то будем жить мы по-старому, старее и хуже. Да, да, не Спасибо вам большое, что ответили. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, почему вы пришли проголосовать? Ну, Во-первых, отдать свой долг, во-вторых, эти изменения в Конституцию они достаточно важные, достаточно актуальны. и касаются, в общем-то, всех слоев населения, всех социальных слоев, всех имущественных слоев, и поэтому я считаю, что эти изменения в Конституцию достаточно важны и в политическом плане, и в экономическом плане. Ну и я думаю, что большинство граждан заинтересовано, чтобы эти изменения в Конституцию были внесены. Скажите, пожалуйста, какие положительные изменения для трудящихся, для большинства народа вы ожидаете после данного голосования? Социальные гарантии, как индексация пенсий, потом, как политическая гарантия, я считаю, что важно, чиновники не должны иметь ни счетов, ни имущества за границей, должны служить своему государству, коли они здесь находятся, вот. Ну и медицина, и образование, это все очень важно для людей, для общества, для страны в целом. Все, спасибо вам большое, что ответили. пришли. Всего доброго, Привет. до свидания. Спасибо. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему пришли проголосовать? Ну, я решил лучше все-таки проявить позицию, чем проигнорировать это голосование. Скажите, какие положительные улучшения для трудящихся, для большинства народа вы ожидаете после данного голосования? Ничего, собственно, я такого серьезного не ожидаю. Все, спасибо большое вам, что ответили. Все, доброго, до свидания. Так. Это первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы пришли проголосовать? Ну, я считаю, во-первых, это моя гражданская позиция, которую я с удовольствием реализую мало того, кого из четверых детей удалось затащить. Ну, это шутка, конечно. Довести вместе с собой. Я вот. И подрастающие поколение показали, что такое голосование. Так что в школе уроки и летом продолжаются. Поэтому это обязательно надо сделать. А Скажите, пожалуйста, какое положительное решение для трудящихся после данного голосования вы ожидаете для большинства народа? Ну, я считаю, что в принципе обновление Конституции в свете того, что у нас за это время стало актуальным, оно необходимо. И когда народ кричит, что этим производятся какие-то определенные действия определенных наших верхних кругов, я думаю, что если даже это и так, но при этом достается и труженикам, и пенсионерам, то жаловаться не на что. Надо идти и поддерживать. Потому что хуже от этого будет только нашим врагам от того, что мы не придем. Мы должны очень тихо, неуклонно, дружненько сделать то, что вот мы сделали. Свободными. Вопрос такой врагам каким? Ну, которые заряд вся на нашу неповторимость. Могут они быть и нашими, здесь выросшими, ну Конечно, в семье, как там называется в семье не без, ну все знают дальше эту пословицу. Я уже так не буду совсем в лоб, по лбу. Вот. Поэтому, когда все кричат, которые не наши люди, что так делать не надо, значит, мы правильно делаем, когда делаем так, как им не надо. Им. Но это общий знаменатель достаточно большого количества глупых людей. Ну, что делать? Из Америки не все засланы. Есть у нас и наши, природные. Ну что только не рожала земля русская. Но я думаю, что все расставится по своим местам. И мне очень нравится из интернета фраза «Кошка бросила котят, тоже Путин виноват». Поэтому если люди проявляют свою всяческую неактивность, а потом начинают сетовать, ну там зеркала у всех дома есть, надо бы поглядеть кто виноват во многих вещах, о которых продолжают говорить, как они сделанным кем-то. Поэтому активная, спокойная, последовательная позиция. И есть еще у меня наработка по жизни. Тебе сделают лишь тогда, когда не смогут не сделать. А Мичурин говорил, что мы не можем ждать милости от природы, взять наша задача. Вот такую задачу, я думаю, что хома сапенсы российского разлива и все наши люди должны делать. Все, спасибо вам большое за мнение, спасибо, что дели время. Скажите, пожалуйста, почему пришли проголосовать? Потому что я полностью поддерживаю политику Путина. Потому что в моем возрасте, в принципе, все ее поддерживают. Потому что мы понимаем, через что прошла наша страна и что нам нужно еще сделать. Скажите, пожалуйста, какие положительные результаты, решения вы, вы ждете для трудящихся, для большинства народов после данного голосования? Вот ближайшее, что называется, время, как бы я ничего не знаю, но это не думаю, что что-то может измениться. Но на перспективу я вижу, что это должно э, дать свои плоды однозначно. Все, спасибо вам большое, что вы... уделили. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему пришли проголосовать? Ну, потому что хотелось выразить свое мнение по поводу данного вопроса. Вот, и, в общем-то, поэтому и пришла. Скажите, пожалуйста, какие положительные изменения для трудящихся, для большинства народа вы ожидаете после данного голосования? А, ну, во-первых, это, конечно, выбор каждого. И в данный момент мы выбираем именно то, что мы хотим. Потому что, если, конечно, мы при принимаем эти поправки принимаем эти изменения, то, естественно, с этими изменениями и последуют какие-то изменения в именно в, тру, в труде, именно я имею в виду, что на работе. Чтобы соблюдаться людей. законодательство трудовое. Ну, возможно, возможно, да. Но опять-таки это все равно, я повторюсь, что это выбор каждого. То есть я не могу сказать, как это изменится, что если как бы, народ примет не изменять эти, не выносить поправки, ничего не изменять в нынешней Конституции, то все останется прежним. Как... Все, спасибо вам большое, что ответили, Хорошо. пришли. Всего доброго, Хорошо. до свидания. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, почему пришли проголосовать? А, потому что считаю, что это важно. Для... Наш долг. Да. Скажите, пожалуйста, какие положительные изменения для трудящихся, большинства людей, вы ожидаете после данного голосования? А, даже не знаю, если честно, что вам ответить на этот вопрос. Потому что я не помню точно всех перечней Конституции. Я... Помню некоторые негативные моменты, которые меня не устроили, поэтому я проголосовала. Так проголосовала. Все, спасибо большое, что ответили все.